У нас сегодня, здорово, большие планы. Это начать проходить что-то новое с этой никак не могущейся зачеркнувшейся доске. Ну, слушай, а палочки Твикс нам что-то тут предлагают интересное? Ну, есть варианты захват ЭБУ и налет на пропащих. Но мы пойдем по порядку, а по порядку захват ЭБУ. Захватите mm -hmm. товарный поезд и выкрадите прототипы электронных блоков управления, которые на нем везут. Ну, понятное дело. Типа вот зачем нам это все нужно? Ох ты, опись поезда. Я уже вижу. Полетело. Так, объясняют нам тут всякую хрень. Ну как всегда. Электронный блок управления, крошный компьютер под капотом, который творит чудеса. Под капотом поезда. Mm -hmm. Военная компания производит исследования на эту тему, у них прототип. На бронированном поезде будет эта штука пере перевозиться. ЭБУ. Угу. Так, ну что, опись поезда, выясните, в каком контейнере повезут ЭБУ. Окей, погнали выяснять, в каком контейнере. Ох. А, ну можно и а -а -а. с оружием пройти. Не, не не не не не не давай мы тупо оденемся. Я просто думаю, смысла нету. Пошли. Задняя часть корабля надо поискать. Угу. Так, и что Так, тут? одевайся. О. О, нормалёк. Как я быстро переоделся. Теперь и я. Слушай, хочешь, можем вообще даже не, не привлекать внимание. я могу вот эту хрень взять. А, она закрыта, ё. А почему это не продумали? Окей, ладно, возьму свою тачку, чё бы нет. А я Далековато можно... я припарковался. А тут... Там... А как мы подозрения вызовем? Мы можем? А кажется, мы уже просто... никак подозрения не вызовем, потому что мы работники доков. Только это не беги, не беги, не беги, просто иди, спокойно иди. Хотя, может и бежать можно. Но перед ними лучше не беги, а просто иди. И все. Мы перчатки я думаю, там забыли. Никаких проблем не будет. Господи. Перчатки забыли. Да и пофиг. Там наденем. Да нет, я О. имею в виду. Мы. Мы вернули, что перчатки. В смысле? <связывая> да, произошло что произошло сейчас? Что сейчас резко стало не так? Я прошел мимо него, и он решил сагриться? <связывая> <связывая> что за хрень вообще такая? Приятного <связывая> повоевать? Так, и где они? Ну, чуть-чуть. <связывая> Задняя окей. часть корабля. Ой, вертушка приехала. Те, кто шумит сверху, что где-то? А Мам. мы, что ли, зря зашли так высоко? Не знаю, кто-то там лег, не лег. О, О, я нашел, кстати. Нашел? Давай. Откройте приложение и сфотографируйте эту хрень. Ты на каком этаже? На третьем? Да вот, и чуть выше поднялся просто и все тут. А, окей. Окей, окей. Что-то вроде тут видно. Санти. Так, отлично. Сейчас я еще получше сфотовую. Слушай, там какая-то агрокомпания. Я иду вниз. Так, а я наверх, кстати, пришел. Но мне отсюда удобнее их рас. Подожди, а там вертолет был? Мы может сможем как-то на него подняться? Ушли где-то. Господи! Видел. Так нам Чёрный. не на вертолете, нам сначала еще нужно обыщить, обыскать коробку. в а, цирку... передней части корабля. пилу. Да. Силочку. Да ты заколебал. Не, блин, если я тут упаду, я упаду прям жестоко. О, -о, -о. Угу. Началось. Ты там слышишь, что взрывается, да? Это я вертолет сбиваю. Ой, да, слушай, А мы тут, кстати, нехило так дрепнемся. Спускайся. Я вам побежал вниз. Оба. Слушай, не, а я нормас. Более-менее. Ох, oh, ё. Слушай, ну я продвигаюсь. Кто-то шумит, а кто шумит? Чё шумит? Знаешь, я знаю, кто шумит. Как раз там, где я нахожусь. ой oh, yes. Ладно, я вперед. Oh. Я вижу тебя. Угу. Uh -huh. Блин, вертушка. Блин, да чё, вертухи так меня стреляют? Угу. Uh -huh. Так, да, свидульки. Я немного покушал. Я думаю, это ты думаешь, другой. Я не думал, мне куда-то сюда показывал. Ну давай, ищи, короче, я попробую вертушку. О, я нашел вертушку, я их отстреливать, короче, было. Ой, ой, ой. Так, да не поднимайся, отстрелил. ты, живи, парень. Что там? Я почти труп. Опять вертушки прилетели, что ли? Да, они Где? бесконечно, похоже. Вот О, я, кажется, пи... пивас пью. все уже пивас. Что, отлично, нашел? Да, давай. Я циркулирую. Я слышу. Ты задрал Тоже Отлично, решил немножко Погнали вниз Поциркулись Оп Да, да, спускайся Так, откроюсь. погнали, погнали Ну тут, тут, кстати, есть эти внедорожники Поэтому топо давай возьмем Так, давай вот этот Все, mm -hmm. погнали Садись. Че, не Че, захотел не садиться нормально, да? Все, поехали. Не захотел. Ну я-то захотел, но персонаж не захотел. А, ну, ну бывает такое. Ничего страшного. Так, нам надо это... Снять. Разве надо снять? Мы же вроде не от копов бегаем. Слушай, давай нашу тачку тогда заберем. Все равно там вроде погони никакой нету. Мы еще пока никуда не уехали. Здесь вроде никто не палит. А я тачку где-то здесь останов... оставил, да? <связать> давай. Выходим. Оп. Садись. Все, по... Садись! Садись, забей на них. Все, тут тебя никто не тронет, давай. Поехали. Вум. Пока. О, пожарные приехали? Вертолёт тушить. Вообще нормас, да. Вообще Типичная просто. Россия. Эк, оп-оп-оп-оп, здрасте. Я, кстати, догадываюсь уже, почему они согрелись. Потому что ты успел пройти, а я прошел и немного задержался у того чувака. И видимо он сагрался такой в смысле. Гримаса ему поставил. В он стоит? Ну не гремасы, но ну, скорее всего он просто подумал, он не должен стоять, он должен проходить. А раз он стоит, то он не это, не бот, поэтому все. В смысле, они уже я дограли? думаю только так. Новый а вертолет. ты стреляешь-то? Ох. Да, вот так вот лучше. Максимальная парковочка. облегчение, чтобы быстрее. Ой. ой, ой, по мне пальнули. Не только в тебе. Да В смысле? Ёлки, там человек его зажало просто. А, да, да, да, да. Но он после этого еще что-то попрыгел. Уау! Вот эта парковка. Пила доставлена. Будем пить.